Русские мужчины, во времена черно-белого кино, во времена, когда колда была не в телефоне и компе, а происходила наяву, во времена, когда твой пра, -пра, -пра, -пра стоять далеко мотонул. просто прапрадед не задавался вопросом, какую графу ставить и во сколько пальцев играть, а просто мечтал принять ванну и надеть чистую одежду. Он бегал тогда с трофейной имбой тех времен. И сегодня мы с тобой разберемся, можно ли тащить в рейтинге винтовкой со скользящим затвором, именуемый как Kilo или же car 98 k он же Маузер 98К, или проще Коряк а также сделаем на нее самую лучшую сборочку для комфортного нахождения в ММР. Но перед началом хочу вас предупредить, мужики, за время теста различных модулей и сборок на этого старичка я нехило так сгорел. Сначала все сборки проверял на полигоне, а после этого отправлялся в рейтинг. И тут сразу хочу сказать вот что. Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то вечно. И еще есть что-то, из-за чего твой скилл начнет прогрессировать и расти. И не только скилл. К чему это я? Играть с этой винтовкой смогут только самые стойкие и упертые, самые терпеливые и думающие. Ведь чтобы познать полностью коряк, а также слиться с ним воедино, предстоит хорошенько поработать. И вот с чего мы начнем, брат брат Я дам тебе две сборки с разной спецификой, но об этом чуть позже. Хочу сказать тебе, чтобы ты обязательно опробовал коряк. И вот почему. Данная винтовка имеет магазин на 5 патронов. Ее главная фишка это отличный ваншот на ближних и средних дистанциях. Ну, естественно, если правильно ее собрать. Некоторые, услышав, что данный старичок имеет всего лишь 5 патронов в обойме, могут сказать, ну и зачем с ней играть, когда есть много эффективных пушек? Я вам отвечу, мужики, только ради поднятия скилла. Когда ты понимаешь, что у тебя крайне ограниченный боезапас, средняя маневренность и небольшая скорострельность, ты начинаешь сразу уметь решать интегралы и писать сочинение, как я провел лето. А ты проводишь лето классно, братик. Ведь сейчас чилишь в моем кинотеатре. Только ты за вход красиво все сделать не забудь. Окей. Так вот, данные ограничения делают из карика не просто скиллозависимую винтовку, но и хороший симулятор по прокачке АИМ и мои тактики. Обязательно, сразу же играйте в рейтинге. Да, в будет очень тяжко. Придется попривыкать, но оно того стоит, мужики. Первая сборка. Назовем ее Тихопук. И вот почему. Вешаем легкий глушитель, боевой приклад, тактический лазерный прицел, рельефную обмотку рукоятки и трехкратный тактический прицел. Кстати, если ты не знал, то сейчас игра с прицелом это новая мета. И более четенько и подробнее я рассказал вот в этом видеоматериале по подсказочке, так что обязательно глянь. Трехкратный прицел номер три. Можете взять и другие, но мне удобнее показался вот этот экземпляр. В чем же сильная сторона данной сборки? Это, конечно же, стелс режим. Для первого знакомства с данной винтовкой эта сборка подойдет в самый раз. Тебя труднее будет обнаружить из-за легкого глушителя, который, кстати, не забирает статку к скорости прицеливания. Как раз тут неплохое имеется quick scope и легкое наведение на цель благодаря трехкратнику. Из минусов. Нестабильность себя ведет на дальних расстояниях. Я бы не советовал вам перестреливаться вообще на этой дистанции. И бывает, при попадании в конечности пукачелов на средних расстояниях забирает лишь часть ХП. В общем, для начала это хорошая сборка, чтобы прочувствовать данный раритет. А сейчас поговорим о сборке, которую я пришел, исходя из всех недочетов и ошибок прошлого сетапа. Назовем эту сборку стабильный мужчина. Хотя нет. Неподходящее название. Она будет называться «Мужская мужчина». А еще я знаю, что мужская мужчина 9,5 пальцев делает бомбические киноленты про гайды, обозревает все, что только можно в колде и делится этим со своими братишечками, регулярно запускает братобратские стримы с фаном и угаром. И да, вот эти братишечки поздравили братика 9,5 пальцев с первой тысячей сабов. И я присоединяюсь к ним. А ссылку на данного мужчину вы найдете в описании. Вешаем боевой приклад, рельефную обмотку рукоятки, Тактический лазер. Берем магазин патронов останавливающего действия и перк ловкость рук. И вот почему, братики. У нас урезался темп стрельбы и скорость перезарядки из-за снаряженного модуля магазина патронов. Но благодаря ему появился урон и дистанция, поэтому сюда больше не ставим ничего режущего на вход в режим прицеливания, и как следствие мы остаемся с простой мушкой. Но оно и к лучшему. Ведь если ты ходил с бати на охоту, но сейчас без маски и перчаток не пускает в лес, то начни свой сезон охоты на пукачелов в рейтинговом бою. Из плюсов, это самая дамажущая сборка, с хорошим квикскопом и приемлемой подвижностью. Но чтобы чувствовать себя еще комфортнее, рекомендую брать мину растяжку и активную защиту. Отыгрывать с данным стричком нужно сугубо на ограниченной площадке, избегая широких открытых пространств. В нашем случае это должно быть какое-либо здание или укрытие, заняв которое мы будем поджидать букачелов и впоследствии огорчать. Растяжку ставим в проблемный участок, дабы и избежать неприятностей. Я, конечно, еще играю с перком «Тревога», потому что больших перемещений с коряком я не делаю, а значит, лучше позаботиться о безопасности. В нагрузку ставлю перк «Гауст» и перк «Форест Гамп», чтобы уж совсем не быть улиткой. А сейчас рубрика «Ответы для братишек». Артурчик2008 спрашивает Слушай, мужик, ты будешь стримы делать? Эх, братик, я делал потрясающие стримы Где мы с мужчинами классно проводили время Но из-за того, что мой ноутбук коротнул И немножечко вышел из строя Я пока что не могу их делать В данный момент я взял на время Старенький ноутбук у своего кореша Который еле-еле тянет кинолента, к сожалению И как бы я ни пробовал Стрим не получается организовать на этой раритетной машине Но я потихоньку начал что-то откладывать, и если вдруг мужские мужчины кто-то хочет, а главное, может помочь, то ссылку на Donation Alerts вы найдете в описании. Вам обязательно от меня зачтется. И вот еще что. Мне помогли брата-братики собрать денежку на свадебный торт. И смотрите, какую красоту мы получили. Конечно, еще бы раз его покушать. Но, еще раз говорю, братики, кто принимал в этом участие, хочу пожелать крепкого здоровья вам и вашим близким, изичайших каток и крепкого х... Олег К пишет Невозможно смотреть видос Постоянно моргает хм, так, ну не знаю, братья. Я вроде смотрю, ничего не моргает По-моему, все нормально Может, ты слишком долго моргаешь? А сейчас рандомные комментарии И за ними врываются топовые комментарии Мужик Обязательно напиши, как тебе коряк, и взял ли ты его себе на постоянку в комплект, а также, какую сборку используешь, чтобы гнуть букачелов. Ну что, тогда погнали! Эй! Букачел, расстроен он в печали, ведь он убит.